Эй, члены психбольницы Немиркин, добро пожаловать обратно на наш канал. Большое суперспасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарили. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь давайте продолжим. Ранее мы сняли видео о признаках того, что вы, возможно, идете по неверному пути. Сегодня мы хотим сделать обратное и поговорить о признаках того, что вы на правильном пути, даже если вам кажется, что это не так. Вы когда-нибудь хотели, чтобы кто-то или что-то подсказало вам, что делать в будущем? То, что произошло в 2020 году, заставило многих людей задуматься о том, что делать дальше, поскольку ожидания и планы резко изменились и поменялись. В это время вы, возможно, пытаетесь найти свое место. Мы знаем, что очень трудно оценить, правильно ли вы поступаете. Поэтому вот семь неожиданных признаков, которые придадут вам уверенности и подтвердят, что вы на правильном пути. 1. Вы устанавливаете качественные отношения с другими людьми. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваши проблемы просто растворяются, когда вы проводите время со своими друзьями? Все мы – социальные существа. Мы жаждем человеческих отношений и полагаемся на них, чтобы жить насыщенной и полноценной жизнью. Не с каждым человеком, которого вы встретите, у вас будут здоровые отношения. Вы также можете встретить людей, которые будут использовать вас и злоупотреблять вами, а не помогать вам. Однако, если вы заметите, что у вас появились очень хорошие друзья, которые действительно помогают вам в достижении ваших целей, то это хороший знак того, что вы на правильном пути. Окружение себя хорошими людьми, которые поддерживают вас, помогают вам встать на ноги, верны и преданы, поможет вам расти и меняться в молодом зрелом возрасте. 2. Вы чувствуете себя умиротворенным и довольным. Раньше вы переживали за каждого решения, которое вам приходилось принимать. Большие или маленькие дела вы мучились над тем, что вам нужно сделать и как вы собираетесь их выполнить. С ростом и зрелостью этот тип беспокойства исчезает. Вы начнете принимать решения и больше не будете сомневаться в себе и своем выборе. Вы будете чувствовать себя счастливым и довольным собой и своим выбором. Уверенность в своей зрелости может изменить мир. Если вы чувствуете удовлетворение и покой от того, что вы делаете – это знак, говорящий о том, что вы на правильном пути. 3. Все становится трудным. Вы постоянно попадаете в ситуации, которые выходят из-под контроля? Бывает ли вам тяжело и трудно, но вы все равно продолжаете идти вперед. Как говорится, после бури снова светит солнце. Если вам кажется, что в вашей жизни все только ухудшается, это может быть хорошим признаком того, что вы на правильном пути. Самые ценные жизненные уроки извлекаются из неудач и трудных времен. Поэтому, если вы сейчас переживаете трудности, всегда помните, что все наладится и что вы на правильном пути. Только не забудьте сохранить все уроки, которые вы получили на этом пути. Четвертое. Вы стали меньше думать о прошлом и больше о будущем. Оглядываетесь ли вы на прошлое и думаете, отличные были времена? Хотя придаваться ностальгии время от времени очень весело, но если делать это слишком часто, то вы будете жить прошлым и не сможете двигаться вперед. Но если вы думаете о своем будущем, делаете шаги навстречу своим целям и мечтам и строите планы, значит вы поступаете правильно. Когда вы готовы двигаться вперед к своим целям, а не укрываться в прошлом, это означает, что вы на правильном пути. 5. Вы психологически удовлетворены, даже если вы физически измотаны. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство удовлетворения после напряженной работы в течение дня? Чувство удовлетворения от того, что вы делаете, даже если это приводит вас к физическому истощению, является признаком того, что вы на правильном пути. Если вы работаете очень тяжело и чувствуете, что удовлетворение, которое вы получаете, более ценно, чем боль от постоянного физического истощения, значит, вы выбрали правильный путь. Шестое. Кажется, что все складывается в вашу пользу. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство, когда все складывается в вашу пользу? Если нет, не волнуйтесь, возможности обязательно появятся. Но если испытывали, это хороший признак того, что вы на правильном пути. Вы почувствуете, что находитесь в нужном месте и в нужное время. Вы начнете встречаться с нужными людьми и получать возможности, о которых вы даже не подозревали. Возможно, вы даже получите повышение, о котором даже не подозревали. Конечно, вы можете подумать, что это зависит от удачи, и да, это так. Но в конечном итоге, скорее всего, все, что складывается в вашу пользу, это результат вашего упорного труда. Относитесь ли вы к какому-либо из этих знаков? Какие еще приметы могут дать вам понять, что вы на правильном пути?